Смысл жизни каждый выбирает сам. Главное понять, твой ли это выбор. Многие хотят выглядеть круче остальных, но в этом слепом стремлении они перестают слышать голос собственного сердца. Искусство, которое должно пробуждать, просвещать и вдохновлять на поступки, почти безвозвратно отошло в прошлое. Поэтому свои стихи я стал писать так, чтобы каждый прохожий мог остановиться и задуматься. Я хочу любить будто спятилу. Я в цветы обращу все стрелы Расскажу я о том, где прятал свое сердце в стихах Менестрей Слушай, ты знаешь, кто такой Хью? Самоуважение – лучше признание толпы Это касается и проблемы ВИЧ Защищаться от него – значит оберегать себя, свою любовь и своих близких Ничто не должно мешать человеку следовать за мечтой Чувство счастья выше успеха Статус важен, жизнь важнее Чувствую лучше.